Распродажа от фабрики интерьерной ковки, товары для дачи и дома со скидкой 10%. Скидка действует от оптовой цены до 31 марта. Подставки для цветов, стойки, напольные и настенные варианты, садовый декор, беседки, арки, цветочницы для садовых участков, шпалеры и кронштейны, дровницы, мангалы и уличные очаги, кованая мебель, скамейки, лавки, столы, дачные кресла – все товары в наличии.